Какая погода в городе? Не подскажите, какая погода в городе? Эй, мужик! Мужик! <связь> мужик! Слышь ты, мужик? Мужик! Какая погода в городе? Какая погода сейчас в городе? Мужик, погодь! А, ты домой, что ли, мусорка идешь? Ты... Мусорка домой идешь, да? да? Мужик, погодь. Мужик, мужик, блядь, погоди. Блядь, мужик, погоди. Блядь, мужик, погоди. Ну ты куда, Чем, блядь, только машины, будем прудиться, да? Мужик. Мужик, блядь, иди сюда. Жить тут, блядь.